Ну вот здесь, в общем-то, с этой электростанцией мы еще пышки будем проводить, вот. То есть я уже представляю, что будет, когда электричество во всем металлу ляжет. Это будет жесть, Жестяная. Так, и погнали ставоить. Конечно-таки, длина, длина где-то блоков 16. То есть, ну не 4 же блоков станции. Так, ох, сейчас, ох, сейчас, мне кажется, там с землей плыву Ох, мне кажется. Ну, конечно, конечно, я думаю, на этом уровне речки нету, хотя... Хотя, по моему она даже глубже, чем мой уровень так и кстати стоп надо же красивую арку сделать но вы знаете как я умею строить ну вот что то такое у меня получилось. ну вот это это уже, конечно, круто. <смех> ну окей. Вот что-то такое у меня получилось. <смех> Я не перестаю с этого угадать. Ну, конечно, давайте вестибюль все-таки доделаем. чтобы оно было нормально. Так как это медь вощеная, она не будет окисляться. И это... Довольно мне большой плюс Потому что А, ну, кстати Кстати, вот эти арки Можно было сделать из окисленной Уже меди Господи Что тут только еще добавили ну, Давайте, да Возьмем окисленную медь Где она? Вот она вощенная кисленная медь и заменим арки типа это парижский это парижская металлотипа. типа это реально прикольно блин а это зачетная тема кстати по поводу вот этого я думаю, что оно будет смотреться не очень красиво, а ну прекрасно смотрится. И тут такие очень плавные переходы между э, обычной медию и окисленной мидией. Это просто... Ну ладно, что такое у нас получилось. Тут мы поставим эти светильники вот эти а в принципе можно и поставить ну на туабальной же парижской станции ладно вот здесь мы пока что все закроем так, только надо сюда фонарь повесить пока что на время работы, чтобы можно было нормально смотреть. Кстати, вот с помощью улья и турникетов, ой, точнее, и калиток можно сделать этот турникет прекрасный. в улье, потому что есть отверстие. которая похожа на отверстие для билета. Так что мне надо было-то? Вот. Мне нужно было медь. Но можно и железо обычно. Вот Железные блоки. Потому что здесь у нас будет переход. Переход на... Дорогую станцию. А здесь уже сама станция находится. В принципе, она очень неглубокого заложения. Всего лишь что 2 э, метра получается. Потому что один метр это точнее один квадратный метр, это точнее кубический метр. Это один блок Господи, что тут я сказал что это станция золотое ну, она будет золотая. так ну в принципе блоков наверное 10 надо повыкопать так, сколько боуков? Ну тут точно не 10. 3, 4, 5. Еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, почти готово. Только надо это все осветить пока что фонарями чтобы это все нормально выглядело чтобы можно было хоть смотреть а то есть сама станция глубина а я понял как я сделал. здесь у нас будет уголубление а поезда вот это вообще но это станция очень неглубокого заложения, потому что... Ну, вы помните, как тогда... Я даже с корены, наверное, вставлю на монтаже. Помните, какие были... Какое, какое заложение, какая глубина заложения было. А вот сейчас просто несколько ступенек поставить, и всё, и... вот станция металл... А, здесь, кстати, не этот, не золотой пол будет. Все-таки мы не такие богатые. Все-таки бюджет не резиновый, а этот? Где? Из кварцевых блоков. Колонны будут золотые, а вообще интерьер будет такой золотой. Но пока что мы просто вот в таком виде оставляем эту станцию, потому что у нас еще впереди колонна. Пока что любым блоком это можно заделать. Вот. М -м так, здесь будет, естественно, поезд дальше не идет. А, точнее, нет. Точнее, вот отсюда будет ехать поезд на другой конец линии. А? Но это пока что, опять же таки, то есть... Возможно, потом я и эту станцию изменю, и это будет не конечная станция. То есть, опять же, такие линии будут длиннее становиться. Я вообще туда за горы хочу эту линию провести. Естественно, связи между линиями будут... Стоп, я там что, видел Херабрина, что ли? <смех> а что он средь белого дня-то тут стоит? Ладно. Это мне показалось. А то, блин, Херабрин на полном видео. Никогда такого не потеплю. Так. <смех> Окей. Это станция открытого типа. У нас будут, кстати, горизонтальные лифты в метро. Не поверите. Это эта программа, ты не поверишь, что я там нашел. Так. Пока что станция будет ну, из земли и камней всяких, потому что Ой, пока что пока что к отделке мы не приступили. Так, и начинаем рыть Тони. Ну, то есть тоннель. <с> тоннель. Это для пути поезда. Точнее, поезда для пути. Точнее, <связывая> пути для поездов. <связывая> вот так вот. Ну, в принципе, да. Стандартненькая такая маленькая станция. Ну да. <связывая> Наверное, даже будет одна станция вот, которая.. Господи, меня это лошадь напугала. <связывая> Ой. Причем явно... У, сейчас будет загрузка. Mm. Вот. Ну, понятно, понятно. Mm. Вот. Я, кстати, на Vivo-видео монтажил. Теперь я... У меня и запись экрана не бомбизана, а в рекорде. Причем он ä, лицензионный вип, точнее. Будет, я думаю, такая станция из дерева. Или вообще просто вот будет очень глубокая станция. И вот из натурального камня, вот как она вырута, так она и вывода так и тут у нас пока что будет оборотный тупик о это ой, эти звуки старашные пещерные майнкрафтские они даже в, в этих в кастомных пещерах появляются точнее в кастомных ну вот, в метабл опять там лошадь так, ну и, в принципе, поехали. Поехали с тобой эти метро. Стоп, чё. Понятно. Опять же, такие вот эти все заделки, они потом... Вот эти фонари тут, которые будут стоять на время по покладке. Тоннели вообще будут просто земляны. Ох, мне сейчас... А, -а, -а! Плывун! Ну вот я же говорил, я же говорил, что нарвемся на Плывун. -и, И сразу речка. Ну, ну, чё так жестко-то сразу? Ладно, сейчас будет станция горная. Она уже будет не глубокая, но глубокая. То есть, ну да, понимаете. Чего нету Xbox. А. Откуда? Тут будет мета подводный мост. Результаты поиска. Понятно, этот долбанный, как его ассистент э Гоугли называется. Google ассистент вообще просто не пользуюсь им и, и не, не хочу пользоваться, потому что это Самый ужасный самый ужасный голосовой помощник. Так. Крайне мере, по крайней мере, по моему мнению. Вот, я и говорю, если что, в геометрии дэш. А, понятно, наполовину речку перекрыли, это самая трагическая трагедия, которая только может быть в в у, у речных обитателей. Да, только мне надо сейчас войти, как речной обитатель, там же сна, захожу. И надо сейчас осушить эту всю территорию. Ну, естественно, мы будем это делать с помощью губки. Почему оно в разделе природы, я не знаю. И не хочу знать, почему. А! Блин, поступает вода. Ну, чувствовал, что набьемся на плывун. Вот мы и в принципе на что-то подобное плыву, но набывались. вот, у нас вот такая станция пока что ой, у же еще второй тоннель будет делать тут, блин, эти частицы типа они протекают ничего тут, кстати, не протекает все такое темное Так, мне нужен фонарь, Причем солочный. Вот, на одной станции у нас будет такой, такое стекло, толстое, крепкое, через которое... Сейчас, а где? Через которое можно будет видеть, что в, вот, в, за, за вот отделкой станции. Ну, вот так вот это все выглядит. Наверное, мне надо не фонари вставить, а просто выпить зелье ночного видения. И сразу же красивый подводный мир стал. Не, не, не это грязное. Понятно. Поподолжаем. строить. Вот. У нас здесь будет станция Горная. Ну, понятно, почему. Самая нелюбимая вещь метростроевца в Майнкрафте. Это Гравий. По бокам я ничего не буду заделывать. Но тут... Очень как-то странно. Ладно, погнали. Скоро мы, в принципе, вот здесь. Вот у нас. А, нет, не здесь. Причем точно не здесь. Естественно. Ай, господи, что там еще? Билайн еще и пишет. Так, у вас два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Так. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пожди раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, вот один. Там квадрики едут, вот. Так. Здесь я еще не знаю какая будет станция Но выход на поверхность точно будет Как в прошлый сезон Эти очень длинные Это что я еще нашел? Мять, Я впервые нашел Нифига тут сколько миди Ладно, потом я его вскопаю Вот. Ну и пока что запустим, наверное, две вот этих станций. И вот как раз, про что я говорил, вот эта станция будет вообще не та, которая вот здесь. Потому что здесь станция, она будет из золота вся. А вот эта станция она будет просто вот как есть. Так. Вот как есть камень, так он и есть. Так, только мне надо сейчас просто какие-нибудь блоки взять, чтобы это заделать, эту дырку. А, это в природе. И вот эта медная руда, она прямо останется. Здесь. Ну, почти все останется. Подождите, это точно метная руда? Сейчас, где-то метная где тут работа вот вода да это метная это медь я нашел копаем ох тут сколько меди сколько еще четыре минуты она больно я помощника в майнкрафте правда я, я не помню <common> а вообще я помню с чего начинался майнкрафт майнкрафт начинался вообще с того что а вообще, почему бы мне сделать не колонную станцию? Это впервые вообще в сезонах. Я помню, как первое вообще был Майнкрафт. Это просто блок, но, конечно, не маленький огромный блок, но сейчас... Сейчас это Это десятая часть От старого мира Ну старый мир знаете Такой есть Там ограниченная территория Я еще помню Я зашел на старый мир Когда первый раз Думал там Там какая-то Старая генерация Такой захожу Генерация обычная <свист> Генерация самая обычная В принципе Ничем он не замечает А потом я такой Подбегаю к этим границам Такой Думаю не прогружаются чанки Иду А оно не идет. А потом до меня допёрло, то, что старый мир это просто маленький. Маленький, но обычный мир. Вот. Так. Продолжаем. В принципе, вот по поводу вот этой станции, это самая простая вообще станция на этой линии. Пока что мы запустим вот эти две станции. Это самая простая станция на этой линии, потому что, в принципе, к ней никаких уже укра... украшений нету. То есть, вот просто выбрал эту станцию, металл, и все, и она работает. Все, и уже никаких вам по и так далее всякой такой вот фигни не надо вам этого делать вот ну, сколько там еще быть мне кажется я буду быть целую вечность а нет не вечность а что тут тут выход на поверхность да вон там овца бегает прямо над нашим этим над нашим перегоном стоп а все все все все нормально просто просто мне тут привиделось то что тут бука не хватает там же ничего не протекает так, стоп, где эта пещера? Вот это пещера. А тут просто будет стекло. Уже скоро поверхность. О, нет. Зеленочного зрения. Выпиваем. Все, Так. В принципе, это. Ой, опять этот гравий. В принципе, тут все легко. Да сколько еще рыться-то? Можно. Но тут как бы. А, тут еще не конец. Причем мне удалось порыть там где прямо вообще выступ горы небольшой правда но выступ то есть еще плюс там два блока земля никогда так я не радовался блоку земли в майнкрафте но наконец-то кончилось теперь э, другая проблема возникла выход ну откуда я вышел вообще придется изменить немножко голову именно добавить фундамент для камня фундамент для камня это просто какая-то жесть это зачем вообще там снизу наш метабомост ветнеется Ох, мне же еще потом это обратно все это делать, а потом еще оборотные тупики это вообще полная засада. Так, ладно. Это что еще там? Оксоотель! Оксоотыль! Я понял, аксоотли, они злые. Посмотрите, он ест рыбу. Ну да, но через мой тоннель он никогда не повойдет. А ему и не надо. О, Коза. <звук> так. Продолжаем. А, понятно, начинается дождь, хотя бы в реальной жизни он не начнется, это, это уже радует. Но хотя это меня вечером не будет радовать, потому что мне придется поливать эти гигантские мои огороды. В принципе, вот такой вот вот такой вот выход будет, да. Скажу честно, вот если полететь, так вот посмотреть, ну, ну и габа, а? ну и что что-то там такого. А если вот в металл зайти, когда оно будет готово и поехать... потом высадиться на этой станции, пройти, кстати, по поводу пройти, надо же ступенек, то ты уже поймешь, сколько метростроевцам надо было копать для вот этого вот шедевра. Осталось украсить ту станцию и сделать оборотные тупики. Вот по поводу станции Золотая. Очень нам мне кажется, будет сделать оборотный тупик, потому что... Потому что будет не очень... Понятно. Ну, вот так вот это все выглядит, конечно, не очень этот вестибель привлекательный, но в центре города это будет вообще, я постараюсь, конечно. А, ну можно, кстати, оставить эту станцию, то есть будет такой, такая пещера над станцией. Так, осталось отправиться, осталось, а, стоп, осталось еще вырыть еще одну сторону для вот этой станции и вырыть тоннель. Это будет жестко. Вот, когда я закончу, то тогда уже, собственно говоря, я включусь. Итак, ну все, я закончил. К сожалению, мне не пришлось использовать электростанцию, потому что мне это... Мне не, хва... мне не хватило времени. Ну что, готово. Вот. Друзья, такая у нас станция золотая. Не будем медлить. Ставим вагонетку. Забываться. Мой поезд. Ну вот, поехали. Друзья. Вот, все. Вот, всем пока, ребята. С вами был я, Метополитенский. Всем пока.